возможность заработать галку как они э, получили э, доказательства ну, при помощи признания <музык> Да, мы вас сейчас вот по жизни посадим ну-ка давайте признавайтесь а в чем им признаваться они сами себе справку выписывали ужас какой Зато вот в Уфе задержан прокурор района, дома 180 миллионов рублей наличными, арестован десяток объектов недвижимости в Москве, Сочи. На 40 миллионов долларов, я думаю, это еще не все. Посмотрите, какая-то там мразь, какой-то прокуроришка, какой-то Захарченко полковник, какие-то золоты блядь. Кто они такие, чтобы нас грабить? Как вам не стыдно, блядь? Я пиздил в 90-е годы бандитов жутко просто за то, что они могли подумать, что они могут рассчитывать на что-то из-под меня выхватить. Просто уже с лютым боем бил. А здесь, оказывается, блядь, нас грабят в цвет, открыто. Ну, давай, ну, поди сюда, ну, оставь, блядь. И мы ничего не можем сделать. Мы народ, нас большинство. Что за херня такая? Люди, посмотрите, каждый день мы это видим. Какие-то прокуроры, какие-то следователи, какая-то мразота вот эта. Она нас грабит. 40 миллионов. Как он награбил? Прокурор района. Долларов награбил 40 миллионов. И на не последний, на гораздо больше. Такая этих прокуроров районов сколько десятков тысяч по России? Представьте, умножьте на 40 миллионов. Да какие нахер пенсии? Вообще жуть какая-то. Вот тетя роз как раз вспомнила выражение Марта твена самые дорогие галстуки носят те кому достаточно простой веревки вот это все вот оно сказано и не убавить не прибавить пеньковой веревка для всех этих ребят нужна. вячеслав вячеслав чат нужно обязательно читать